Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ». В нашем эфире мы поговорим о том, что такое рай, царствие Божие, царствие небесное. Одинаковые ли это понятия, или они отличаются. И поможет нам в этом статья «Три рая». Эту статью написал Петр Юрьевич Малков, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета. Вот что он пишет. В православной традиции существует развернутое учение о посмертном существовании человека. Присутствуют яркие образы райского блаженства праведников и адских мучений грешников. В то же время следует иметь в виду, что сами понятия «рай», «царство Божие», «царство Небесное» многозначны и даже не совсем идентичны друг другу. Связано это прежде всего с тем, что христианская церковь убеждена в невозможности обустройства столь вожделенного для современных коммунистических и атеистических утопий рая на земле. Ведь земля несет на себе неизгладимую печать грехопадения. Церковь слишком хорошо помнит евангельские слова Христа «Царство мое не от мира сего». Эти слова мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 18 главе, 36 стих. Именно поэтому, размышляя о пребывании первых людей Адама и Евы в древнем земном раю, церковь утверждает, что в тот первый рай в Эдеме Возврата уже не будет. Как пишет преподобный Феодор Студит, ради Христа мы должны пренебречь даже раем в Идрине». Это, конечно же, не означает, что мы отказываемся от райского блаженства. Просто с явлением в мир, ставшего человеком Сына Божия, нам дается гораздо больше духовных даров, чем Адаму и Еве. Верующим предназначен новый рай – единение со Христом, в Царстве Небесном. Умирая на кресте, Иисус обращается к распятому рядом с ним и покаявшемуся разбойнику. «Истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Это же обетование, то есть обещание, Господь дает и всем верующим. По православному учению, те христиане, что исполняли заповеди Божии и были верны преданию канонам Матери Церкви, по смерти сподобится вхождение в новый рай – небесное царство. Таким образом, древний Эдем первых людей навеки остается в прошлом. Душе христианина уготовано большее блаженство. Первые люди согрешили, вкусив запретный райский плод, и утратили рай. Хочу здесь сделать отступление и обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что первый рай в значении сад, и Эдем, Находился, еще раз подчеркну, на земле. Предполагается, что он был где-то в районе Тигра и Ефрата. Но сейчас уже трудно сказать, где именно он был. И это промыслительно. Таким образом, Господь показывает нам, что этот рай уже утрачен навеки. Пришедший в мир Христос искупил грехопадение первых людей и также грех всех. Нас на кресте и открыл путь на небеса ты потерял рай бог дал тебе небо восклицает святитель иоанн златоуст то есть новый рай царство небесное уже через после того как христос нас искупил для нас возможен уже на небесах но можем ли мы представить словесно описать тот новый рай куда по смерти входит душа. В церковной литературе, и древней, и современной, мы находим целый ряд свидетельств об этом обетовании Небесном Царстве. Перед нашими глазами возникают картины прекрасного града, окруженного чудесными садами. Здесь пребывают со Христом и друг с другом праведники, воспевающие и прославляющие своего Создателя. По пути в этот град человеческая душа проходит через испытания, мытарство и частный суд, где проверяется, достойна ли она войти в райские врата. При этом ее оспаривают в себе у ангелов бесы, пытающиеся заполучить душу, доказать, что по ее грехам она законно принадлежит преисподней. Однако следует помнить, что все эти образы – не фотографически точное описание посмертной жизни души, по которым возможно составить маршрут мытарств или географический план Небесного Царства. Все это символы, пусть и отражающие высшую духовную реальность, но вместе с тем упрощенные, приспособленные к нашему материальному, несущему на себе печать грехопадения уровню. Следует упомянуть, что по церковному учению судьба умершего может меняться. Человек способен, даже попасть из ада в рай, не благодаря своим личным усилиям, но по молитвам церкви и его родных. Кстати, нужно сказать, что ад – это тоже не, как, не только какое-то географически конкретное место. Ад – это состояние души. То есть душа, не покаявшаяся на земле, находится в таком состоянии, что сама максимально удалена от Бога, то есть удаляется от Бога. Вот место где она будет пребывать, Это и вдали от Бога это называется ад. Потому что ад – это место, где нет Бога. Ну и этот небесный рай не последний в судьбе человеческого рода. И здесь людям дается лишь частичное первоначальное блаженство. В конце времен последует определяющий окончательную судьбу каждого человека страшный суд и конец мира. Подверженное последствиям грехопадения Вселенная сгорит. Будут сотворены новое небо и новая земля. Однако в основании нового творения ляжет то же самое вещество, из которого создан и наш сегодняшний мир. Древние писатели приводят для иллюстрации этой мысли яркий образ. Мир будет переплавлен, как переплавляется в кузнечном горне старое проржавевшее орудие труда превращаясь затем на наковальне, в новую, пригодную в дело прекрасную вещь. Но этот дольный мир уже не будет местом обитания человеческого рода. По слову преподобного Макария Египетского, по воскресении из мертвых святые будут восхищены на небеса, и тогда уже и телом, и душою во веки будем упокоиваться с Господом во царствии. Небеса – это не в прямом смысле где-то наверху, на облачках. Здесь имеется в виду место, где пребывает Господь и где будем пребывать мы, если мы выполним, конечно, все заповеди Божии. Бог, сотворив Адама, первого человека, не устроил ему телесных крыл, как птица, но уготовил ему крылья Святого Духа, то есть крылья, которые даст ему воскресение, чтобы подняли и восхитили его куда угодно Духу Святому. Итак, людям надлежит войти в новый дом, вознестись в небесный Иерусалим, Царство Божие, и вкусить там полноты райского блаженства. Причем им предстоит войти туда воскрешенными из мертвых, а значит, обладающими не только душой, но и телом, преображенным, обновленным по образу воскресшей плоти Христа, После своего воскресения из мертвых, Христос телесно вознесся на небо и пребывает там вместе с Богом Отцом. Туда-то, по духовному сродству и единству союза со Христом, лежит путь и всех верных христиан, ожидающих вхождения в этот последний рай, место общего пребывания ангелов и людей. Причем им предстоит войти туда воскрешенными из мертвых, а значит,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 является тот факт, что и Пресвятая Богородица, являющаяся по своей природе человеком, тоже вошла в Небесное Царствие и духовно, и телесно. Тела Пресвятой Богородицы нет на Земле. Мы знаем также из Ветхозаветной истории, что и телом, и душой был восхищен на небо пророк Илья. То есть эти примеры говорят о том, что и для нас в свое время, конечно, это будет возможно. Но как это будет, в полной мере мы, конечно, познать пока не можем. То есть по духовному сродству и единству союза со Христом на небо лежит путь и всех верных христиан, ожидающих вхождения в этот последний рай, место общего пребывания ангелов и людей. Каков же он будет, этот новый рай? Мы находим его возвышенное описание в новозаветной книге «Апокалипсис» освященного незаходимым светом божественной славы небесного града, в центре которого таинственное древо жизни. Но эти библейские образы, хотя они и приближают нас к лицезрению грядущего рая, также символичны, отчасти условны, ибо по слову апостола Павла «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Наша задача, дорогие братья и сестры, жить на земле так, по заповедям Божьим, чтобы в конце в концов все-таки увидеть этот рай. Так вот, давайте будем жить, соблюдая заповеди Господние, и в свое время дай Бог каждому из нас войти вот в тот небесный Иерусалим. Храни вас всех, Господь!